здравствуйте небольшое видео сегодняшний саратов вот снимаю на 9 мая вот здесь спустился я как обычно по волжской здесь все нормально а вот сюда поворачиваю здесь видите такая ремонт набережной идет здесь пройти невозможно причем если я вправо иду Смотрю, там вот видите ремонт идет. И там вот как-то вдоль домов люди там проходят, там все разобрано. Сейчас насколько могу покажу это. Все вот так вот. То как нам подсказали, нужно идти вот только туда вот влево. Там куда еще можно пройти. Вот сейчас пройдем, покажу, как это выглядит забором все. И еще гляну сверху на как сказали, что все деревья там попилили. Я ничего спилили, ничего нету. Вот так вот здесь. Опа. Вот все в таком разобранном виде. Вот. Все сняли. Вон там что-то справа они эти меняют. Трубы я посмотрел, только не понял, какие. Вот здесь сидит вот такой. Но вот здесь деревьев спиленных не вижу. Наверное, где-то ниже они есть. Вот тоже люди все подходят, смотрите всем интересно. Он видите, да? Сняли асфальт весь. Все, кто подходит все с интересом давайте посмотрим что внутри у всех один тот же интерес всем интересно вот так вот залез на повыше вот смотрите там вот были дорожки асфальтные все их сгребли теперь видно только вот основания под, под асфальтом асфальта нету вот деревья спиленные я не вижу так писали, что здесь камень бутуски сняли, но вот где я нахожусь здесь, пока все целое. Ходить по всей набережной я не буду, вот. поэтому на том кусочке, где я нахожусь, этого нету. Вот там памятник еще гляжусь целый после военного детства, детей не убрали. Вот там внизу вижу, где-то ходят люди. И вот, кстати, вон парень с девушкой идут на нижней дорожки, вон, где асфальт был. То есть как-то где-то что-то здесь гуляют. Ну ближе туда к осени сниму еще одно видео, посмотрим, что здесь как изменится. Ну так вот глобально, чтобы деревьев не было, пока не вижу. Наверное, где-то их тут вели, но вот не на этом участке. На сегодня все. С вами был Дмитрий Иванов. Всего хорошего. До свидания.